Ток-шоу «Сергея Зацепина» на волне 14.30 М. Будь в центре событий. Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать в наше неполиткорректное ток-шоу. Я его ведущий Анатолий Червец. Ну и участники, конечно же, все вы, которые наберете номер телефона 847-400-5200, ну или подключитесь на нашу <смех> страничку в интернете trainoww.radio.nvc.ru и на нашей страничке Facebook Radio NVC. Итак, ä, сегодня опять же, как всегда, новостей у нас хватает, поэтому, <смех> как говорится, с места в карьер и начнем мы ä, с той истории, где Сегодня вечером состоятся праймериз в шести штатах. Один из этих штатов является наш а, соседствующий штат Мичиган, где, <coughs> а, я так думаю, не только я один, а, где может закончиться а, предвыборная гонка Берни а, Сандерс, потому что... Ну, в общем, в 12 штатах В прошлый Супер Тюзды Он не очень а, хорошо выступил И в Тюзды, в, в четверг Также в Праймариз Он в прошлый четверг Не очень хорошо выступил То есть, а, ну, в принципе Происходит то, что мы и ожидали То, о чем говорили Очень многие аналитики То, о чем говорили очень многие а, Журналисты, что Конечно же, марш Берни Сандерс долго продолжаться не мог с его идеологией. И, ну, будем говорить так, этого и следовало ожидать, причем самое интересное то, что после прошлого четверга Берни как-то немножко поменял свою риторику. Он понимает, что он далеко не уедет на своей социалистической идеологии, поэтому он немножко как бы он пытается слегка сдвинуться вправо, но уже я думаю это уже поздно. То есть люди прекрасно понимают, кто он, что он, что он из себя представляет, и, конечно же, да, у него такая, ну, более-менее обширная база избирателей, которые очень эмоционально относятся к своему Берни, uh, и которые ну, хотели бы, наверное, все-таки видеть его uh, на посту президента, но, тем не менее, этой базы далеко недостаточно, <coughs> uh, чтобы uh, выиграть президентскую гонку. И э, Бронни так особенно ничего не остается делать, тем более, что в основном все э, бывшие номинанты, или все бывшие кандидаты в номинанты э, полностью отдали свои голоса поддержки э, в счет Джо Байдена. Э, там и Кори Букер, там и Камала Хэррис, там и... В общем, ну все все э, единственное, кто пока что держится, кстати, об этом мы немножко поговорим позже, это Толси Геббард. А, она конгрессвумен от штата Гавайи. Ну вот она еще осталась в гонке. Честно, не понимаю, каким образом. То есть, <с> по-моему, про нее там, в принципе, забыли. И она просто там находится то есть как-то никто про Толс и Геббель не говорит там и в принципе и говорить то нечем и нечем поэтому не понимаю что она там делает и почему она до сих пор в этой гонке зачем ей нужны вот эти траты денег и отбор голосов вы же понимаете любой голос за а, то есть у нас есть у нас осталось три кандидата у нас остался Берни сандерс. Джо Байден и Толси Геббард. Значит, те, которые по-любому не голосовали бы за Берни Сандерс, э, некоторые из них э, с, может быть и голосовали бы за Джо Байден, если бы не было Толси Геббард. Поэтому получается, что эта женщина как бы э, подворовывает голоса у Байдена, и я не знаю, э, зачем это нужно демократической партии ну в общем они ее пока что оставили причем с толси гебр немножко какая-то такая интересная ситуация значит с одной стороны все вы знаете что изначально было шесть женщин которые решили стать кандидатами на пост президента я попробую их всех вспомнить э, постараюсь по крайней мере это ну вот э, толси Гевард, это так дальше у нас была элизабет уоррен потом у нас была камала херрис у нас была Кристен анджела кто у нас еще там был м, Четырех я вспомнил. Ну, еще две. Наверное, вспомню немножко позже. Но, тем не менее, из этих, четырех, из этих шести осталась одна Толси Геббард. И вот все пять, которые баллотировались, они все в один голос кричат, что вот они считают, что ни одна из них не выиграла номинацию, потому что Америка еще находится... в в состоянии жена ненавистничества, в состоянии сексизма и еще не готова к женщине президенту. И вот на фоне того, как плачется вот эти все бывшие номинантки, Толси Герберт как-то смотрится немножко странно, потому что она все-таки женщина. Но похоже, что на ней все поставили крест. Давайте примем телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте, Анатолий. Привет, Жень. Я вот по поводу как раз того, что вы говорили, я не знаю, вы это уже приводили или нет, значит, во время выборов в штате Тексачусетс. Да. Кстати, вы забыли Эми Клобучар. Это пятая, вот. шестую я не помню. Вот, шестую а -а -а. я тоже, правильно. Эми Клобучар и я шестую не помню. Так. О, Значит, подожди, как мы могли можете... забыть, это же Мэрилен Уильямс. А, да, правильно, правильно. Это та женщина, которая вылетела первая. Да. Значит, в штате Техас Чусетс среди женщин избирательниц Демократической партии за Байдена было подано больше голосов, чем за Покахантус. Да. За Сандерса было подано больше голосов, чем за Покахантус. То есть... Женщины штата Сэкссэчусетс, очевидно, ненавидят женщин. Наверное, да. Да, да, да. да. Они, ну, они бы потерялись 50 за Покаханта, 50 до Клопа Чарль. Ну, Женечка, ты вот же это... понимаешь, ты подумай, интересная вещь, да? Значит, в штате Мэссэчусетс, они за нее голосуют как за сенатора да. и прокидывают ее как номинант на пост президента. Вот это как это получается? И вот когда это обсуждается на этих, на всяких, на правде всякой по телевизору, mm -hmm. вот никто никому, вот мы с вами такие умные, а все на CNN нетурные, им никому не приходит в голову такой легкий вопрос. Я не могу понять, почему это происходит. Но я думаю, что этот вопрос приходит, но они не хотят его задавать. Да, вот но я хотел говорил, сказать, видишь... Я сказать, но как же это так? И они критикуют своих же избирателей, да? потому что такие же винисты, как я, в их выборах не участвуют. Это, во-первых. Во-вторых, женщины. ты же не забывай, если бы они это говорили, как в свое время говорила об этом Хиллари, участвуя в общих выборах, это одно... А участвует конечно, конечно конечно это же их партия которая избирает номинанта как же можно свою партию вот так поливать и называть их этих джин ненавистниками и сексистами ну вот. и опять-таки никто из начальства этой партии не скажет ребята у нас избиратели абсолютно приличные может быть они за вас не проголосовали не потому, что вы женщина, а потому, что был кто-то лучший. Но опять-таки никто это не говорит. Это mm -hmm. интересно. <laughs> До свидания. Счастливый Спасибо тебе большое. Будь здоровым. Да, а, конечно же, Женя абсолютно прав. А в штате Массачусетс какая-то вообще была, ну, честно, была непонятка. Но, тем не менее, ну, делай вот... Так интересно, как-то было, когда Хиллари а, проиграла Трампу, и она везде ходила и плакалась, и заливала слезы вином и водкой, что вот она, женщина, ее там наказали, ее не выбрали, Трамп украл у нее выборы и так далее и тому подобное. Она выиграла, значит, популярный вот, а вот он, и, в общем, мы это все прошли, то, по крайней мере, Хиллари действительно она об этом говорила, потому что она была единственная, которая уже была кандидатом от Демократической партии. Теперь шесть человек, шесть женщин стояло, стояли на сцене а, во время дебатов, первых дебатов, по крайней мере, в мире. То есть а, из этих шести женщин значит Камала Херрис, сенатор, Элизабет uh, Уоррен, сенатор, Талси Геббард, конгрессвумен, это как ее, Эми Клоубачар, сенатор. То есть вы представляете, как можно сказать, что в стане демократов находятся жены женоненавистники и сексисты, если из этих шести человек... Единственное, кстати, Кристин Джеллибран тоже была сенатор, была и есть, остается ей. Так вот, как можно сказать, что в, в демократической партии до сих пор э, не готова к женщине-руководителю? Кстати, еще одна интересная заметка э, произошла от Нэнси Пелоси которая с такими слезами на глазах кричала, как бы было хорошо, если бы у нас, у руля в, в стране стояла женщина. Ну, в конце концов, ей не выдержали задали вопрос. Скажите, а есть разница между, вот была бы у руля женщина демократ, или была бы у руля женщина республиканец, вы бы точно так же за нее радовались? Но. Да, на это, конечно, Нэнси Полоси не рассчитывала, поэтому, честно, не знаю... Не знала, что ответить. Если что-то стояло, мямлило, мямлило. Но, вы знаете, мы говорим про Джо Байдена. Ну, многие, по крайней мере, из нас говорят про Джо Байдена, что он уже поехал рассудком и не может быть президентом. Я вам скажу честно, Нэнси Пласи недалеко от него ушла. Давайте примем звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый. Вы знаете... Как, я хочу услышать ваше мнение Как вы относитесь к идее Варвары О том, чтобы э, перекинуть влагой демократов Чтобы проголосовать за человека Удобного Трампа Для его победы Ведь если мы совершаем подлость Мы не имеем права Обвинять других подлостей Потому что мы сами оказываемся подлецами А я считаю, что это подлость а, Еще раз Считаете, что подлость как, Что проголосовать вы относитесь к идее Варвары uh -huh. Нашей общей Которая Спрашивала вас Что если прикинуться демократами uh -huh. И проголосовать За человека Который будет удобным Для Трампа, чтобы он победил uh -huh. okay. well, с относитесь к uh -uh. Я считаю, что это подлость. А да я, я вам не... задам вопрос Пожалуйста. А вы сказали, как, как я отношусь к тому, чтобы прикинуться демократами. Варвара не говорила о том, чтобы мы прикинулись демократами. Просто в И штате... Именно об этом она говорила. Окей, okay, послушайте меня на секундочку. Я прекрасно знаю, о чем говорила Варвара. У нас в штате есть такое понятие, как open primaries, то есть, мы не должны никем, ничем прикидываться. Мы имеем право голосовать, э, как, как они называют, open. То есть, вот сейчас идут праймарис, допустим, э, у демократов. Мы имеем право взять этот баллот и проголосовать э, за, э, допустим, Джо Байдена. Мы никем не прикидываемся. Это open primaries. Поэтому... Я ничего плохого не вижу в том, что сказала Варвара. Я, в принципе, это даже немножко смешно, но это имеет э, определенный смысл. Почему? Потому что то же самое делают в других штатах. Например, в штате э -э не Пенсильвания, в штате, по-моему, да, по-моему, в Пенсильвании, там тоже open primaries, и очень многие люди... <косе> Кстати, и в Пенсильвании, и в Теннесси, и еще один штат, я сейчас забыл, которые уже проходили выборы, там очень многие люди, которые, будучи республиканцами, шли и голосовали э, на open primaries за определенного кандидата. И они именно это делали, вот именно так, как сказала Варвара, они именно это делали для того, чтобы избрать номинантом человека, который наиболее выгоден Трампу. Поэтому я ничего в этом плохого не вижу. Но я... с другой стороны, это же демократы, могут ходить на наши э, праймы, еще, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы голосовать э, против нас. Или тому подобное. А вы сомневаетесь, что они это делают? Э, я считаю, что в любых ситуациях это, не, это с моей стороны, это подлость. Ну, Но я не знаю, как вы считаете. Я не я знаю. Я не знаю. Я убедился, что вы от одного поля рядышков. Спасибо вам. Ага, да. понятно. <смех> Окей. <смех> Д -д Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Давай -давай. Вот я хотела ответить предыдущему <смех> слушателю, что они, они, вы сказали, вы сомневаетесь. Я, я не сомневаюсь ни, ни на один момент. Потому что... Поэтому мы имели таких кандидатов, как Ромни, как... Э этот э, э, погиб, погибших 20 лет, как Маккейн, как... точно. А, а я помню очень хорошо, как э, мэр Чикаго заявил, что бы мне не говорили, а номинантов от республиканцев будет Ромни. Поэтому можете не сомневаться, что они так делают. И это, если, как говорят, с волками жить, поволчьи выйти. Если они нам такую пакость сделают, то мы тоже мы им можем сделать, когда имеем возможность. Когда нам не надо выбирать самим. Спасибо большое. Абсолютно. Спасибо, Абро. Добрый день. Вы увидели вечер. Вы в эфире. Здравствуйте, Анатолий. Еще да, раз. Да, Вот почти ровно 20 лет назад, в 2000 году, во время предварительных выборов у республиканцев в штате мишиган то есть вот день в день наверное, угу. демократы жившие э, в штате мишиган там нужно было еще регистрироваться они были на телевизоре по всем каналам рассказывали я зарегистрировался как республиканец я проголосую за маккейна и на следующий день я зарегистрирует как демократ конечно то это то есть те кто это делает «Не они, не мы первые, не мы последние». Mm -hmm. И я хочу закончить фразой... То есть это для меня это начали демократы. И я хочу закончить фразы из Войновича, из его Ивантиады, где он сказал, что в таком роде То есть мои противники, которые воюют против меня не по правилам, когда он получит мою квартиру, которая должна быть моей, он будет его этого мерзавца будут терзать совесть, ухлёки совести. Когда он будет жить в квартире, которая должна быть моей, uh -huh. а я, когда буду с женой и с маленьким ребенком ютиться в однокомнатной квартире, буду себя чувствовать очень хорошо и чисто, потому что я никаких правил не нарушил. Mm -hmm. До свидания. Я Спасибо, женька. Спасибо. Пока. Uh, ну, человек, который <coughs> позвонил явно страдает э, ну, преувеличенным чувством э, порядочности. Почему? Потому что, во-первых, политика – это грязная, грязный бизнес. Мы это все прекрасно знаем, понимаем и э, с этим свыклись. Во-вторых, э, есть такое понятие э, добиваться цели э, любыми э, путями. Uh, или по-английски это называется ends uh, justified means, то есть, uh, ну, то, что я сказал, добиваться целью любыми, любыми путями. Дальше. Есть такое понятие, это понятие open primaries, оно было uh, придумано специально в своё, в нашими <coughs> так называемыми founding fathers. Почему? Потому что есть штаты, которых это разрешено, и это не считается зазорным, это не считается позорным, это не, даже не считается неправильным. То есть это, это все равно, что сказать, вот в ресторане стоят пакетики с сахаром, но я, его не, буду, я не буду им пользоваться, Потому что я не хочу, чтобы меня считали вором. Ну, вот же они стоят. и Их специально поставили для того, чтобы вы ими пользовались. То я просто немножко... Не, ну, так как я сказал, у человека слегка, я так понимаю, преобладает гипертрофированное чувство порядочности. Потому что абсолютно не имеет никакого отношения а, к порядочности то, что разрешено законом, и если этим не пользоваться, то честно, я лично считаю, что это даже, ну, скажем так, глупо или неумно, если оно есть, почему им не пользоваться. Другой разговор, если бы мне сказал этот же человек, что вот, вы посмотрите, что творится, у нас в штате э, столько нелегалов голосуют, вот это непорядочно. А то, что люди голосуют теми образами, которые им дозволены, ну, я так понимаю, что человек просто позвонил с целью, ну, постараться как-то меня уколоть или Варвару уколоть. Ну, бывает, всякие, каждый по-своему понимает разные ситуации. Итак, я сейчас прервусь на рекламную паузу. И после этого я вижу, что у нас есть звонок, просто нет времени принять этот звонок. Пожалуйста, если вы хотите, перезвоните после рекламной паузы. Спасибо. Итак, еще раз добро пожаловать в наше неполиткорректное ток-шоу. Номер телефона в студии 847 4005 5200 Принимаем очередной звонок. Добрый вечер, вы в эфире. А вот добрый вечер. Это опять я вернулся в эфир. да, -да. И другое. Я не против Варвары, не против никого. Я против э, нечестной игры. Хотя вы правы, политика это грязное дело. Но дело в том, что позволив себе проголосовать таким образом на опен, эти же люди могут позволить себе при, при, при, прийти в... Э, ведь никто не спрашивает, ты, ты демократ или ты, ты, ты голосовать и определяется, кто-то есть. Uh -huh. И таким образом они могут прикинуться этими же э, республиканцами, прикинуться демократами, демократы прикинуться республиканцами. То есть, позволить сделать один шаг в этом направлении, человек не, уже может не останавливаться. Он считает, что это нормально. Uh -huh. Почему нет? Вы же скажете, что это нормально. И то нормально тоже. Его никто за это ругать не будет, в черву не посадят, и так далее, и тому подобное. Он сказал, я республиканец. сегодня, завтра он скажет, я независимый, и завтра он скажет, я опять демократ. Бурякович, да? я, да, я понимаю прекрасно, о чем вы говорите. Но вы поймите, о чем говорю я. Это разрешено. То есть, да. это создали специально, понимая, что это можно, может произойти. Но, тем не менее, это разрешено для всех. Поэтому... Кто бы как ни делал, если человек не выходит за рамки дозволенного, то почему это непорядочно? Скажите мне, пожалуйста. Непорядочно. Почему? Говорят всюду и всегда о том, что он республиканец, он будет ходить на выборы за демократов. Правильно? Нет, нет он будет ходить на выборы за демократов в пользу республиканца. Чтобы были здоровы ближайшие лет. Вы, братья, вы выкрутились, теперь можно идти на солнышко, потому что это, это неправильно. Нет, Если подождите, понятия, секундочку, секундочку, среди, секундочку. Века, это неправильно, а это неправильно, а молодой человек, это неправильно века, в чьих понятиях? А Извините меня, это уже. Окей. Okay. Уже... Еще раз. Это, это неправильно. Это неправильно в чьих понятиях? Ваших? Ну да, разумеется. Я, я, не, я не, не навязываю, как Варвара, всем свое мнение. Ну, как же нет, когда вы мне тут вот сейчас пытаетесь доказать свою правоту? Как же вы мне не навязываете я, ваше мнение? Я, я, я пытаюсь не доказать свою правоту, а, а, а я пытаюсь, чтобы вы поняли то о чем я говорю. А уже выводы делать, вы делаете сами без меня. Спасибо большое. Это абсолютно разговор в пользу бедных, потому что еще раз, это все равно, что мне сказать, что вот я хочу запарковаться здесь. Вывески не парковаться нет. Но это может кого-то как-то в чем-то ущемить. «Почему я должен себя плохо чувствовать для того, чтобы, не дай Бог, кого-то как-то не ущемить, если я не делаю ничего неправильного?» А вот ваше субъективное мнение о правоте и порядочности, вот это вам с ним жить, вам с ним, как говорится, существовать, поэтому, ну, по-русски это называется «флаг в руки». Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Да, Филикс. Я отлично помню, когда были праймери в шестнадцатом году, угу. как Варвара выступала против Трампа, говорила, что он казачок, запущенный для того, чтобы Хилари выиграла э, номинацию. Так и. А просто, а Окей, okay, а тогда я, можно я вам задам встречный вопрос? Задавайте. Вы мне скажите, вы ни разу в жизни за вашу, я так понимаю, долгую продолжительную жизнь не сделали ни одной ошибки? Я не говорю, что она сделала ошибку. Я говорю о том, что это непорядочно. Подождите секундочку. Абсолютно, абсолютно честно считала, что, что Трамп это казачок. Хорошо, да, она это считала. Она допустила ошибку. И что? То есть, если вы человек, который за свои, я так понимаю, вам где-то примерно лет 70. Да. Если вы за свои 70 лет не сделали ни одной ошибки за это Сделала. время, то я вам скажу честно, я перед вами сниму шляпу. Но я очень в этом сомневаюсь сделала ошибку. Ну и все. Ничего, ну, это ш, ничего говоря, страшного. Это не правда? говорит о том, что э, быть порядочным или быть непорядочным. То есть сделать ошибку это не говорит о том, что это порядочность Она или непорядочность. Не сделала ошибку. Так, все. Феликс, вы... У вас интересная вещь получается. У вас получается интересная вещь. Значит если вы сделали ошибку, это не говорит о вашей порядочности или непорядочности. Но когда кто-то другой делает ошибку, это говорит о его порядочности или непорядочности. Давайте мы определимся. Или мы на коне, или мы под конем. То есть, я не понимаю ваши аргументы. Аргумент был в том, что, да, Варвара в свое время очень многие люди очень многие, кстати, я в том числе, я тоже не очень хотел голосовать за Трампа, но я не мог проголосовать за Хиллари, точно так же, как я не видел никакого смысла голосовать за Теда Круза, который не был на тикете. Вот и все. То, То есть, есть, очень многие люди, которые считали, что Трамп их вводит в заблуждение, что Трамп никогда в жизни не выполнит свои обещания. И поэтому голосовали либо за Теда Круза, либо там еще за кого-то, лишь бы не отдать свои голоса Хиллари. Но увидев, что Трамп действительно сдерживает свои обещания, что он действительно за эти три года сделал все то, что он обещал, Человек может понять, что он сделал ошибку. Я не вижу в этом никаких проблем, Феликс. Просто не вижу. Итак, добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Да, да, да, спасибо. Ну, что же они накинулись на Варвару? Активная, умная женщина. Это два мужчины, у которых совершенно взгляд только в одну сторону. Да. Они ну, расисты они и женоненавистники. Ради бога, не тратьте на них много времени. Вы, Вы знаете... Скажите, пожалуйста, что творится с биржей? Какие там э, ну, всякие... Я понял. Я понял. Спасибо Помню. большое. Спасибо. А, ну, я не считаю, что я трачу свое время, потому что, а, ну, многие люди, то есть многие люди у нас, есть несколько человек, которые а, абсолютно уверены в своей правоте и считают, что другого мнения быть не может. Ну, надо как-то с этими людьми, наверное, тоже разговаривать. Я не пытаюсь им доказать, что они неправы, я просто им пытаюсь объяснить, а действительно, что на самом деле происходит. Но это уже, как говорится, действительно, это их дела. Теперь, вот у нас звонков, сейчас секундочку. Добрый вечер, вы в эфире. Я буквально на Алло. Вас? Добрый вечер. Я Добрый вечер. Здравствуйте. Сказать, Пожалуйста. Что, а, не только Варвара, но и покойный Виктор Вольский, он тоже сомневался в Трампе. Конечно. Поэтому не нужно уличать кого-то в непорядочности. А, Лучше на себя посмотреть, правда? Спасибо. спасибо. вам огромное. Спасибо. Добрый вечер, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, слушаю вас. Спасибо за программу. Спасибо. Знаете, я вот что хотела сказать, что я, в принципе, за Трампа. Но вы сказали, что он выполняет все свои обещания. он построил стену. <связывающие> он построил или не построил? Он ее строит? Понятно. Ага, окей. Okay. <связывающие> ну, я просто... Вы решили повесить трубку. Ну, вы, я не знаю, вы можете со мной, конечно, поспорить по этому поводу. Но стена строится? Другой разговор он же не говорил, за какое время он ее построит. Он сказал, что стена будет построена между Америкой и Мексикой. Он ее строит, он нашел деньги, он уже построил 150 миль из 400 возможных, уже 150 стоит, то есть ему еще нужно, да, у него еще есть кусок работы, но он все делает в этом направлении. Поэтому сказать, что он пообещал и чего-то не сделал, не знаю не знаю это наверное зависит от того как смотреть на вещи Итак, э, э, э, значит э, вот женщина очень правильно спросила что же все таки происходит с биржей э, э, я вам скажу честно если я вам скажу что я знаю что происходит с биржей я солгу почему потому что <с> я уже начинаю понимать что даже те эксперты которые получают небольшие деньги за свое профессиональное экспертное мнение тоже фактически ничего не понимают, ничего не знают. Поэтому давайте мы примем звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Алло, раз, два, три. Ввиду, что Трамп обещал за счет мексиканских денег. А противники строит она за счет американской тесни. Я за Трампа, я за стену. Но когда вы отвечали на вопрос, отвечали до упора, до конца, правду. Окей, okay. у меня спросили, где стена. Теперь, вот я вас поддержу на линии пару секунд, хотя у меня тут все зашкаливает. Спасибо. Да. Ради. А вы мне скажите, пожалуйста, а вы уверены, что он это не строит за мексиканские деньги? Да. В чем? Как? Вы объясните, пожалуйста. Он все время просит деньги из бюджета Америки. У Конгресса просит деньги из военного части. Mm -hmm. вот он построил эти части в основном исходя из, из военного бюджета Америки. Окей. Okay. Скажите mm -hmm. мне, пожалуйста, сколько прошло времени с того момента, как э, был подписан договор USMCA, ну, что вы надел? вы, вы, вы что-то говорите А, то говорите Б. Окей, считаете, еще раз. Э, вы сомневаетесь в том, что это за американские деньги? То есть вы считаете, что строительство стены в настоящее время участвует э, мексиканское правительство с чего деньгами? Правильно или нет, я вас понял? Нет, неправильно. Думаю, потому, что, что, потому что вы занимаетесь, занимаетесь болтологией, я пытаюсь вам вашими словами ответить на ваш же вопрос. Если бы отвечали Привет. на мой вопрос, вы бы поняли на свою неправоту. Вы мне скажите да, еще да, раз, да, сколько. Ответить, сколько времени прошло с тех пор, как был подписан USMCA договор? Вы можете ответить на это или нет? Я вас спрашиваю конкретный вопрос. Вы, вы мне крутили все время UMC. бам бам бам Дам -дам -дам. Так, я последний раз, я последний раз, я последний раз вам задам вопрос перед тем, как я повешу трубку и сделаю для себя вывод, что вы абсолютно не знаете ни то, о чем вы говорите, ни то, что происходит в мире. Спасибо большое. Итак, значит, что происходит на бирже? На бирже происходит ситуация, где как говорится, смешалось все в кучу. Кони, люди, ну и так далее. Значит, вроде бы это все началось тогда, когда начался вот это известие о коронавирусе. И маркет начал <coughs> обваливаться. Это то, о чем нам говорили на тот момент. Потому что вы помните, что это все началось где-то примерно в январе месяце до вот того факта в коронавирус маркет шел замечательно просто пробивал все рекорды произошел коронавирус маркет <coughs> начал обваливаться <coughs> теперь так как нам это объясняли я говорю сразу я не специалист по бирже я просто очень внимательно слушаю когда мне что-то говорят но нам это объясняли тем что из-за того, что в Китае полностью нарушился, э, нарушилась экономика в смысле того, что закрывались целые города, я уже не говорю там о фабриках и заводах, но закрывались целые города, и э, единственное, что я могу сказать, ну так, опять же, очень упрощенно, но ну, для того, чтобы как-то вы меня поняли, значит, э, экономика строится на чем? Кто-то что-то производит, и зарабатывает на этом доходы. В зависимости от того, насколько хорошо идут доходы, поднимаются те или иные цены на те или иные э, стаки на бирже. Я сейчас не буду вдаваться в подробности фьючерс, то есть, э, там, э, эти сельскохозяйственные продукты или металлы и так далее. Я просто говорю, в общем, <coughs> от того, как зарабатываются доходы, поднимается биржа. Или, если эти доходы уменьшаются, биржа, цены падают. Теперь, что получается? Получается так, что очень много инвесторов или вкладчиков, которые боятся, что за счет того, что в Китае нарушена экономика, будет нарушена поставка тех или иных запчастей для тех или иных индустрий. И тем самым, так как уменьшится производство той или иной продукции и нечего компаниям будет продавать, доходы будут уменьшаться. И вот это то, чего боятся вкладчики на бирже. И э, в связи с этим... Начал происходить, э, происходить распродажа акций. Теперь, <смех> то, что произошло, допустим, вчера, это вообще что-то непонятное из ряда вон выходящее. И чем это вызвано? До сих пор, вот я внимательно просматриваю очень многие ну, бизнес-каналы, я читаю э, многие статьи э, в том же э, Wall Street Journal и так далее, Никто сегодня не может объяснить то, что произошло с биржей вчера. То есть вчера, те, которые не знают, биржа упала почти, не почти, а на 2000 пунктов. Такого обвала не было со времен 2007-2008 годов. То есть, чем это вызвано, почему такой ужасный обвал... Никто понять не может. Почему? Потому что коронавирус, да, он распространяется, но, тем не менее, допустим, в Америке он э, более-менее под контролем. Я не согласен с людьми, которые говорят, вот, какой же он контроль, если у нас э, количество заболевших увеличивается. Оно-то увеличивается, и оно будет увеличиваться. Разница, вопрос в том, как быстро оно будет увеличиваться. Если бы мы не вмешивались в контролирование этого заболевания, то на сегодняшний день мы могли иметь в 2, в 3, в 10, в 20, в 25 раз больше заболевших. Поэтому распространение все-таки находится под контролем. А вот чем было вызвано такой обвал, ну пока что еще никто сказать не может. Давайте прием звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Анатолий, Да. спасибо вам большое еще раз за программу. Конечно. И за вашу искренность, и за ваше, так сказать, очень честное высказывание. Я попробую сейчас сформулировать то, что я хотела сказать. Пожалуйста. А, я вот что хотела сказать. Вы упоминали, вы говорили о том, что... А, не то, что вы говорили, это так и есть, в общем-то очень много было из Китая с Китаем было совместное содружество торговое, бла-бла-бла. So, какой, какой его результат Трампа? Обещание, что он построит больше, скажем, manufacturing Я понял, я понял. одежду, где uh -huh. можно будет выпускать нашу продукцию нашей страны, Где его где его вып выполнено обещание. Вы смотрите, вы меня слышите? Да, да, столько, конечно. Столько field есть available, столько здесь есть land, очень много бизнесов закрывается. Где можно было бы построить? Вы смотрите, в нашем районе, скажем, настроили два-три storage билдинга. Mm -hmm. Да. И, и можно было построить там маленькую фабрику, можно было построить там маленькую manufacturing и использовать э, для, для трудоспособности трудящихся и для ну, я, я понял, да, да, я понял. Скажи ты мне, ты скажи мне, смотри. пожалуйста, секундочку, секундочку. Это, скаж, да, я слушаю, я слушаю. Скажите мне, пожалуйста, такую вещь. <coughs> Вы слышали о том, что у нас в стране э, капитализм и частное производство. Правильно? Ну, То да. есть, у нас же не социализм, у нас же не национальное производство, у нас частное. Теперь, вот да. кто должен был, что должен был сделать Трамп, чтобы да. кто-то у вас на пустыре построил завод? Что он должен был сделать? Это же не его завод, это же не его деньги. Я понимаю, well, я, я могу попробовать ответить на этот вопрос. Попробуйте. Вот смотрите, столько бизнесов открывается сейчас, правильно, и они существует очень недолгое время, они закрываются, потому что нету бизнеса. Mm -hmm. А если бы было больше негусейшенов, больше помощи Трампу, скажем, чтобы организовать собрание там, бизнес-митинг, чтобы с пользой для нашей страны, для наших трудящихся, для наших работодателей, для наших, для нашего бизнеса, в общем, и для людей, которые хотели бы работать, mm -hmm. сколько здесь Работных, и сколько людей, которые. Ша, Ша, Ша Ша, все, Ай, все, все, все, все. Нет, секундочку, секундочку. Вы да. вы меня простите. Я пытаюсь быть очень терпеливым и очень вежливым, но да. даже моей вежливости есть предел. Значит, откуда у нас без работы? У нас 7 миллионов свободных рабочих мест, которых некому занять. Вы о чем? Вы о чем? 7 миллионов рабочих мест на сегодняшний день пустуют потому что не хватает рабочей силы. Правильно, вот это одно касается другой, это как чейн, это как цепочка. Если было бы построено, может быть, больше там 1, 2, 3 техникума, не где-то, извините за выражение, черт на куличке, который он рекламирует, professional центр где-то, люди не могут добраться и так далее. Если бы было построено в нескольких точках, accessible transportation, скажем, каких-то школ таких, которые обучают быстро, ну не быстро, нормально, Которые дают дипломы, которые дают дипломы нужные. Окей, okay. yeah. а как вы в этих школы? <соц> Аня, <соц> послушайте. <Нет>. Блин. <соц> Все, я я честно больше это слушать не могу, потому что более... Да, вы правы. Более слушать это... невозможно. Это люди, может, суды сварились. Не понимают, в какой стране мы живем. Что мы живем при капитализме. Нормально? Что, Значит, не надо выдавать это, дипломы. Не дипломы кому? Не решать, что строить если, если сын этого человека, женщины, которая позвонила, хочет быть врачом, а я его начну загонять на курсы слесаря, как да. она отнесется ко мне, если я ее сына буду загонять на курсы слесаря? Ну, где если голова у людей вообще что есть? У нас нерегулируемое производство, что это капитализм. И что они сейчас набросились на Трампа? Что, какие у них претензии к нему? Это необыкновенный президент, который сделал миллион больше, чем все предыдущие. Да. А тут собрались э, знатоки капитализма и вот критикуют. Спасибо. Добрый вечер, мы в эфире. Алло, я хотел бы сказать, вот, пользу. Э, того что стена строится да, да. И, ну стена стена конечно там строится безусловно в этом с, этими, с... он же с... страм сделал самое главное он просто прекратил эти марши он договорился с Мексикой, и они наговорились на, на, на, с гватемалу уже всех сдерживают и разворачиваются конечно стена же конечно это очень важно но это вот для единичных, Но прекратились эти бесконечные марши, которых за его время было два. Третье развернули и ушли. Это же его колоссальная заслуга, что он прекратил это. Это первое. От а во-вторых, то, что я пытался задать вопросу вот этому человеку, который считает, что он все знает, но mm -hmm. не может ответить ни на один вопрос. Потому что Трамп буквально месяц назад, в конце декабря, два месяца назад, он только подписал вот этот договор между Мексикой и Канадой. И мы не знаем, я больше чем уверен, что этот человек, который сюда звонит и задает вопросы, и ни на один не может ответить, что он не знает, что написано в этом договоре, и как будет Мексика, и что будет она оплачивать. Поэтому я у него задал, знает ли он четко, что Трамп точно не получает деньги от Мексики. Ну, он у нас знаток, он знает все четко. Поэтому, ну, честно говоря. Ну, это бывает. Ну, да. Еще вторая вот эта вот женщина, она чисто социалистка, она выступает как будто бы на партийном собрании, где требует. Да вот, нет, ну, что, глупости это, говорит это, человек. Да, это совершенно какая-то... Дикость, это, ну, вообще, Абсолютная это, глупость. Это, Почему это, у нас это, на пустырях это, строится сторожи? Да, да, вот голосы Советского Союза. Вот, такие, <laughs> пещерный, скрипул, Передает и, и вот, показывает вот, Москва. Москва. Мы сейчас это, мы сейчас это. Вот, чисто ее туда и лозунгами Советского Союза шпарят. Ну, да? Да, тяжелее, да, да, да, да. Да, да, да, да. Понимаю, понимаю. Спасибо большое. Спасибо. Итак, для женщины, которая позвонила, я прекрасно знаю, кто это и что это, и я удивляюсь, что такая э, пламенная речь э, вообще полилась. Почему? Потому что это обычный человек, ну, с нормальной психикой, все нормально. То, что она сегодня говорила, это абсолютно, конечно, прошу прощения, галиматья потому что, во-первых, у нас частный капитал, кто хочет, тот строит, кто не хочет, тот не строит. И Трамп не имеет никакого влияния на то, где что будет строиться. Во-вторых, то, что касается выдачи дипломов. Для того, чтобы эти дипломы выдавать, им ну, их нужно кому-то выдавать. Для этого люди должны э, захотеть учиться на те или иные профессии. И если этот человек не хочет быть слесарем или он не хочет быть экскаваторщиком или он не хочет быть сварщиком, то я его аж никак, ни я, ни Трамп, ни армия Соединенных Штатов не заставит этого человека делать то, чем он не хочет заниматься. Поэтому абсолютно ну, непонятные какие-то рассуждения, может быть, весеннее обострение, такое тоже может быть. Итак, я сейчас должен прерваться на рекламную паузу, а потом вернемся, обязательно продолжим этот интереснейший разговор, поэтому оставайтесь с нами. Я думаю, что еще мы не все веселье закончили. Добро пожаловать в наше нескучное, неполиткорректное ток-шоу. А номер телефона в студии 847-400-5200 Давайте примем очередной звонок Добрый вечер, вы в эфире Анатолий, извините Я что-то сегодня Не то что, но у меня есть возможность Позвонить, я uh -huh. не люблю звонить На радио, в эфир Но я хочу сказать, что а, Я никого не заставляю Ничего, и вы, может быть Меня не совсем правильно поняли Я просто говорю, что это может быть suggestion такое suggestion, чтобы я не прошу заставлять кого-то быть слесарем или аэрокондишнер или специалистом, uh -huh. хотя тоже их не хватает. Поэтому я просто хотел немножко скорректировать, что я предлагаю вот такой, я думаю, это было бы неплохо для экономики нашей. Спасибо. Спасибо, Спасибо большое. То, Спасибо. А, добрый вечер, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Говоря о том, что правительство и сейчас этот Крамп, который стоит во главе нашего правительства, не может влиять на бизнесы, где строить, что открывать, вы немножко лукавите, потому что я думаю, что... Послушайте, вы меня, конечно, извините, я вас отключил по одной простой причине. Лукавлю я или не лукавлю, во-первых, это не вам судить, во-вторых, Слушая ваши рассуждения, я понимаю прекрасно, что никаких вообще понятий в отношении политики, в отношении того, что происходит, у вас нет. Поэтому действительно мне честно, ну жалко тратить свое время на разговоры с вами, потому что абсолютно, абсолютно бесполезный спор. Вот. Поэтому давайте я лучше в оставшиеся 15 минут э, все-таки попробую э, объяснить ситуацию нет вот у нас есть звонок добрый вечер вы в эфире Очень. Очень странно, что вы не вы не раз... вот сейчас я вас не отключал я не знаю что у вас там произошло ну anyway, все, давайте мы на этом с вами закончим на сегодня, по крайней мере, потому что действительно есть о чем поговорить, и с вами спорить это абсолютно бесполезно. А, итак, значит, мы остановились на том, что биржа действительно, ну, ее колбасит, конечно, по полной плюс, тут очень серьезную роль играет ситуация с нефтью, потому что э, Россия, Саудовская Аравия, э, они там пытались как-то о чем-то договориться, не договорились о том, чтобы избавить обороты э, добычи нефти, потому что действительно нефть, э, сейчас большого спроса на нефть нет если вы подумаете о том, что происходит э, с индустрией э, авиалиний, что происходит с, инду с индустрией э, э, так называемой круизной, а если вы увидите, что очень многие заводы закрыты, очень многие учреждения закрыты, то есть люди не ездят на работу с работы и так далее, то есть действительно... Сейчас мир переживает не самое простое время, и поэтому, в принципе, умно бы было, конечно, добычу нефти немножко сократить. Особенно, в принципе, в Америке, кстати, это для всех тех, которые не понимают, насколько доброе и хорошее дело Трамп сделал тем, что он нас освободил от э, зависимости э, арабского мира, э, Венесуэлы, России и так далее, всех тех, которые добывают нефть, он действительно нас освободил тем, что он снял очень многие э, так называемые запреты э, по поводу добычи нефти, по поводу методов добычи нефти. Поэтому на сегодняшний день Америка, в принципе, свободная страна в отношении энергоносителей и мы не так сильно ощущаем вот эту всю а, проблему с добычей нефти, но тем не менее, а все остальные страны, которые а, зависят от российской нефти или зависят от а, арабской нефти и так далее, они, действительно сейчас очень тяжелая ситуация, потому что с одной стороны, для того, чтобы рынок, для того, чтобы рынок, по крайней мере, добычи нефти стабилизировался, для этого нужно эту добычу сократить. А Россия и Саудовская Аравия, это две страны, которые, ну, они просто не выживут. Если они не будут поставлять нефть, они не выживут. Другой, с другой стороны, я не понимаю, какой им смысл заниматься производством нефти и продавать ее дешевле, не понимаю. Я не знаю, я поэтому еще раз, я не профессор экономики, я просто не понимаю элементарный смысл того, что делает Россия и Саудовская Аравия. Но, тем не менее, насколько я понял, после разговора с Саудовской Аравией, Путин э, все-таки Решил немножко сократить Добычу нефти Поэтому бензин, нефть, цена на нефть Выросла где-то Процентов на 7 со вчерашнего дня Вчера она стоила 31 Доллар за баррель Нефти сегодня Она уже по крайней мере ну вот Где-то часам 12 дня Нефть уже стоила 36 Почти 37 долларов так что я думаю, что они все-таки пошли на какие-то уступки, но даже это, я считаю, что это очень-очень-очень низкая цена на нефть. И, ну, я думаю, что все-таки придется и России, и Саудовской Аравии немножко сократить добычу этой нефти, чтобы как-то держать цену хотя бы на уровне профицида, потому что иначе они просто работают в убыток себе. Вот, так что это то, что происходит с рынком. А многие эксперты говорят о том, что вот мы это ожидали, мы, мы думали. Скажу вам честно, я не, вот я, столько, сколько я слушаю э, новости и доклады и статистику по отношению к рынку, ни mm. один человек, Такого не предугадывал ни один человек, не думал, что настолько резко произойдет обвал. Теперь, что с этим совсем делать? Ну, по крайней мере, Трамп пытается как-то частично решить эту проблему тем, что он а, подал запрос в Конгресс для того, чтобы, или в Нижнюю палату, для того, чтобы <coughs> разрешить сократить налоги временно на зарплату. А, почему? Потому что действительно как-то нужно э, хозяевам бизнесов э, помочь сэкономить деньги э, у себя в бизнесе, иначе просто начнутся увольнения страшнейшие, так как если э, налоги на зарплату, так называемый payroll tax, не будет э, снижен это значит, что хозяевам бизнесов придется начать увольнять народ, а этого никто не хочет, поэтому э, ну, какими-то своими силами, конечно, люди, то есть э, президент и его администрация пытаются как-то с этим бороться, <coughs> что из этого получится, мы услышим э, после того, как э, вернется ответ из палаты представителей, я не, честно не очень думаю они постараются помочь президенту потому что любое поражение президента это их победа поэтому особенно в этот в этом году так как это год выборов так что ну не знаю не знаю насколько это все сработает но по крайней мере опять же я просто честно не понимаю что произошло на маркете что знают люди которые распродают э, актив э, своих э, акций до такой степени что просто обрушивают маркет вот, так что не знаю честно но при всем при этом э, я знаю что э, центр э, federal reserve bank э, понизил учетную ставку на полпроцента это очень много если мы, те, которые знают, те, которые следят за а, действиями э, Федерального резервного банка, а, вы все знаете, что тут даже целое событие понизить а, учетную ставку даже на четверть поинта. И обычно это делается м, там, два раза в году, допустим, да, то сейчас, э, вот в прошлом месяце, <coughs> федералы понизили учетную ставку сразу на полпроцента это очень много и поэтому э, опять же будем посмотреть но э, у меня остается буквально 10 минут и очень важно я очень хочу вам э, как-то ну не то что объяснить но по крайней мере обратить ваше внимание на то что вот смотрите э, сейчас демократы кричат что джо байден это их человек но именно сейчас я бы именно на месте Джо Байдена э, или на месте демократов как-то как ну, немножко сбросил бы риторику и немножко бы как-то аккуратнее об этом кричал на каждом повороте. А почему? Потому что в свое, в свое время Джо Байден, будучи сенатором, э, участвовал именно в том, что он... Uh, был лоббистом от uh, кредитных uh, от компаний кредитных карт: Visa, American Express, uh, этот, uh, MasterCard, и так далее. Вернее, не только от компании, а от банков. Uh, говоря о том, что uh, он разрешил, то есть он был одним из тех, которые uh, дали добро и которые лоббировали ставку кредита который одалживают ну или под который берут деньги вот в этих то есть платят визой mastercard и так далее то есть вот смотрите что получается допустим мы все знаем что есть такое понятие как учетная ставка учетная ставка это база того сколько сегодня стоят деньги и потом, в зависимости от того, сколько государство хочет, или Федеральный резервный банк хочет заработать а, денег, значит, а, вы можете, допустим, взять лон, а, а, учетная ставка плюс полпроцента, или учетная ставка плюс один процент. И вот это то, особенно люди, которые брали так называемые equity line of credit, а, вы знали, что в свое время Учетная ставка была, допустим, там 3%, э, и э, банк зарабатывал э, 1%. То есть вы э, платили 4%, одалживая определенную сумму денег. Допустим, кредит э, лайн 30 тысяч, вы ее брали под 4%. Так? То есть учетная ставка плюс 1%. Так вот, <coughs> а в чем участвовал Байден? он лоббировал от имени вот этих кредитных компаний на то, чтобы снять запреты на повышение, э, на повышение интереса на одолженные деньги. То есть, если у вас есть кредитные карточки, вот посмотрите э, на ту цифру, которая говорит вам о том, сколько вы платите интерес. На сегодняшний день средний интерес, средний, это где-то 21, э, ну, давайте говорить так, от 18 до 20 процентов. Это средний интерес на одолженные деньги. Так? Я не имею в виду моргиджи, я имею в виду кредитные карточки. Так? Теперь, учитывая то, что Сегодня учетная ставка была понижена еще на полпроцента. Если я не ошибаюсь, сегодняшняя учетная ставка это 3,5%. Это то, сколько должны, по идее, стоить деньги э, в Федеральном резервном банке. Теперь, когда-то э, была такая ситуация, где регулировалось повышение ставок, интереса. Например, не больше, чем плюс-минус, например, 2%, или плюс-минус 3%. Так? Теперь, Джо Байден был один, я не говорю, что он был, как говорится, лично ответ, ответственный за то, что произошло, но он был один из лоббистов, которые выбили для банков вот этот э, отмену запрета на повышение интереса и вот сегодня интересная вещь что сегодня допустим банк в федеральном резерве покупает деньги за ну вот учетная ставка три с половиной процента плюс процент э, стоимости значит четыре с половиной процента и вот представьте себе Банк покупает деньги за 4,5%, а вам он эти деньги продает за 18%, за 20%. А если вы, не дай бог, пропустили какой-то пеймент или опоздали на, по-моему, 15 дней, то банк имеет право поднять ваш интерес, причем на все, до 26%. Представляете? То есть, вот вы взяли в банке карточку вы ее взяли под, например, 14%. Теперь платили, платили, платили, все было нормально, 14%. Потом бах, один раз вы упустили ваш пеймент. И у вас э, процент пошел с 14% до 25%. Вот представьте себе, такую вот услугу сделал Джо Байден в свое время, когда лоббировали, отмену запрета на, как говорится, э, насколько банк имеет право поднять э, интерес на вашу кредитную карточку. Поэтому то, что сегодня это происходит, почему я об этом заговорил? Да очень просто, потому что Федеральный резервный банк понижает учетную ставку, а ваш процент на карточках Никуда не девается, вы как платили 18%, так вы его и платите. Вы как платили 22%, вы сегодня, если вы берете какую-то карточку, посмотрите на то, что там записано. А там записано очень просто, что там APR, Annual Percentage Rate, может достигать, вот сегодня карточка, допустим, с нулевым процентом. Почему? Потому что они хотят, чтобы вы ей воспользовались. И тут же они говорят, что через там, 12 месяцев или через 18 месяцев ваш интерес будет составлять 24,9%. Представляете? Вот вы сегодня берете под ноль, а через полтора года вы уже будете платить, 25 процентов это при том что учетная ставка три с половиной процента вот что вернее, в чем участвовал джо байден поэтому я бы на месте демократов немножко э, как-то ну поскромнее бы себя вел по отношению с джо байден вот так что ну вот такие вот дела у нас творятся э, в нашей стране э, на этом я сегодня должен закончить завтра Народная трибуна, как обычно, в два часа дня. Поэтому подключайтесь, будем общаться. И в четверг у нас будет еще одно неполиткорректное ток-шоу, опять же, в два часа дня. Так что, дорогие друзья, звоните, учите матчасть, будем общаться, обмениваться мнениями. Ну а пока всем огромное спасибо за то, что участвовали. Ну, не у всех это получается. Тем не менее, пробуйте, а вдруг когда-нибудь получится. Итак, всем спокойной ночи, будьте здоровы и до завтра. Всего хорошего.